Друзья, всем привет. Я приобрел себе гараж. Так вот, вот, пока он в таком состоянии, здесь есть свет. В общем, надо будет сейчас поубираться в яме, там, в погребе, что-нибудь там запчасти хранить. Ну, гараж такой небольшой, 6, да, обычный гараж 3 на 6 я думаю, что, в принципе, этого хватит. На днях привезу стеллажи, стол, в общем, вот тут такой вот у нас погреб, вот, какой-то ящик, доски банки, варенье, соленья Все, убираюсь, прибираюсь, выкидываю. Разобрал я тут кучу целых кирпичей. Мы решили сделать вкладочку. Все ровно, чтобы было. Выкидывай кирпич. И вставляю два кирпича. Просто. Сегодня вот в этой серии я попытаюсь покрасить вот те места, которые вы сейчас видите в данный момент, не покрашены покрасил такой сраной краской вроде белая, да но она вон белится короче, пачкается попробую загрунтовать стены столос, мне вот эту ну короче говоря, стены все пройду потолок даже трогать не буду но на потолке вот эти только полосы уберу и все в принципе вот. короче, в планах так Такое, вот намутил плитку. Такую. А, тут есть и колота и такая. Но, то есть, я так посчитал, тут уже на пол гаража есть. Но у меня встала дилемма. Пол-то, видите, какой? весь неровный, негритвенный. Вот. А такую плитку, тут клея уйдет до хера. Я думаю, положить бы стяжечку здесь, да? Вот, чтобы вровень с полом было она. Самую высшую точку, наверное, это будет вот этот камень. То есть и сделать уровень. Соответственно, демонтировать старый уголок. Также и здесь. Но у меня дилемма. Сейчас не лето на дворе. Вот это вот все, что вы видите, это барахло. Отсюда надо как-то вытаскивать, выкатывать и убирать. А места у меня нету. Так что это, по ходу дела, останется на потом. Либо сдвигать какую-то часть. Пол гаража сделал сделал стяжку она встала потом все обратно вот где и так вот передвинуть я думаю что это наверное в принципе можно сделать так вот. ну а сегодня будет как бы здесь так покраска небольшая хочу еще сделать печку потому что здесь очень холодно утеплить ворота вот так слега Welcome. дело надо вот эти вот щели закрасить потому что они очень стрёмно выглядят прямо покрасил вот эти вот места вот уже лучше стало кстати а, здесь прокрасил щели вот эти и я думаю то что надо сейчас красить дальше валиком потому что компрессор на протяжении часа он молотил без остановки короче а, прогрунтовать все прогрунтовал вот ну, краска какая-то, то ли желтый, зной отдает, то ли что непонятно. Надо еще вот балку будет прокрасить тоже. Вот так вот, короче, с подтеками, ну и хрен с ней. А, что-то, блядь, прям аж эту краску разъедает, что ли? В общем, сейчас буду красить валиком. Вот. Вроде бы уже стало лучше, но надо все равно.. Все равно чего-то как-то не хватает. Очень холодно здесь, короче. Надо, чтобы все это высохло. Так как здесь mm -hmm. дубак, тут нифига ничего не высохнет. Ну так вот. Как-то где-то есть прокрас, где-то нет. Но вот эту вот полос, я думаю, вторым разом надо будет покрасить И в принципе-то все. И вот этот весь хлам. Этот керамзит надо продать. Ту сетку тоже. Ну и, соответственно, прибраться здесь все, чтобы этого бардака не было, в принципе. В принципе, на сегодня все. Всем пока.